ты измок Натава, а я — Драктар. Давным-давно мне доводилось драться бок о бок с твоими предками. Может, поможешь мне? Простое дело! Нужно сбегать в долину Грома и принести оттуда звездолист. Видишь ли, я как раз готовлю эликсир для наших воинов, и без этой травы мне ну никак не обойтись. Я бы и сам собрал ее. Но есть тут одна проблема. Гигантские ящерицы, которые водятся в этой долине, в последнее время ведут себя довольно странно. Сам увидишь. Если принесешь шесть пучков звездолиста, получишь награду.